Морюшка, ты говоришь? Морюшка! <связывая> ну вот, это а вы вот не восторг! Я Я включила. <связывая> <связывая> И море и рядом речка чтобы смыть соль для пота чайка он подлетает тут тоже глубина несилая а сразу как я ослабла <говорит> Кто-то на Мальдивы, а кто-то на Сейшелы, а мы в своем родном краю и жопы в море помочили, и рыбы наловили, и ухи поели. Вон она где-то, Анна Алексеевна, одну голову видать. И две чайки рядом с ней. Вот лягушонка дорвалась до воды. Они Родио, ему насречу она Белым линией плывет О, афродита пришла из тремных мостырей Шагаем по побережью вон оно морюшка морюшка а вон она сушенька сопаньки а морюшка то шумит идем сало проверять не утащила ли собачонка казачья Кагаем по морюшку. По берегу морюшка. Кайфуем тут, бля. Никого нету больше. Боже нету никого. Мы тут в гордом одиночестве, бля. И все это хорошо. А, короче, блять, тяпки побросал. Вырвались мы с Аней на море, ну. Тут приехали, короче, к Карифану. нам показал и местечко. Ну, короче, в первый день тут две семьи было. Сегодня последняя съехали. Мы сейчас, короче, тут одни кукуем нам. И кайфуем. Никого нету. Вообще заебися вон оно, видишь, море. Эстонии и ты плачешь. Вон там, короче, бля, на заднем плане на пограничники на. Вот. ну тоже где-то там с километром, ну. вот. А на том плане, короче, бля, тоже где-то с километром. не ну, видно эти, казаки. Шашки наточат и в море за гребешком. Там он на заднем плане, короче, там, блядь, Владивосток. 16 километров по морю. Ну а мы так кайфуем. Сегодня, ездили блядь. Ой. Ходили в море сегодня. По рыбу поймали красноперку. Сожрали. Заебись. Вчера жрали этих, блядь, ракушек. Блядь. Тоже <смех> нихуя тема. Только, блядь, рытик заебешься. Тут Карифан в основном их рыл, он, блядь, уже, короче, опытный. Он их, блядь, полпакета вчера напиздярил, блядь. <смех> нас учил, учил, блядь. Только, блядь, все равно у нас хуво получается. Ну так, что так вот. На добром ушел.